Друзья, у нас сегодня очередной ролик про сыро-вяленее. сыро и даже сырокопчение отчасти. Основу этого ролика мы выложили в инстаграме, да, в нашем аккаунте «Ем колбаски». Те, кто подписан, те знают, те, кто не знает, подписывайтесь, там гораздо, кстати, более интерактивное общение происходит. Так-то уж, если можешь задать вопросы, быстро получить ответ, да. Вот. Что мы сегодня делаем? Мы сегодня делаем. Ну, вернее так, сделали так еще тогда <смех> и опубликовали, но сейчас я решил все-таки подвести, так скажем, более плотно к этой теме именно вас, зрителей канала Ям-колбаски на ютубе. Варианты названия этого изделия Скиландис, Школонза, Мацик, Ковбух, ну Ковбух это больше, конечно, вареное, но иногда и в том числе, да, и даже вот белорусы еще называют киндзюк. В общем, в чем у нас здесь смысл. Смысл в том, что это либо мочевой пузырь, набитый мясом-сцулек по-белорусски, да? Либо желудок свиной, набитый мясом этой же свиньи и завяленный в течение там достаточно долгого времени. За это время что происходит? Долго-долго вялится, долго-долго накапливается вкус и получается очень вкусно. Как я делал? Все просто. Вот проще, наверное, не придумаешь. Берем любое мясо с содержанием жира 30 Ну, у меня это в данном случае лопатка свиная. В ней жирность примерно 70 процентов, да. Вот видите на картиночке. Дальше соль нитритная 30 граммов, либо инста-соль 10 граммов плюс 20 граммов поваренной, поваренной соли. Да? Дальше стартовой культуры Easy Cure 5 грамм на кило. Дальше у нас специи. Специи, дедушкин-гостиницы мне не очень нравятся. Они такие полные такие яркие мне прям вообще заходит сейчас и добавил от себя вот чисто от себя я не агитирую что вы должны добавлять если не хотите пожалуйста не надо но мне нравится вкус люб... ну, какого-то классного бальзама спир... спирт содержащего да в моем случае это была бугульма не для того чтобы там что-то там остановить какие-то там бактерии или там что-то еще просто ароматизация спирт там не останется да какой там спирт все это добавил фарш Фарш каким образом я сделал? Порезал тонкими полосками, тонкими полосками лопаточку свиную и просто руками уложил в чудо-рукав. Чудо-рукав чем хорош, ну, лично для меня? Тем, что он достаточно не капризен к влажности. <coughs> я вялил вот здесь вот у себя на, вот на кухне, по сути, на подоконнике, вот повесил на ручку окна и, и вялил. Ну, вялил как? Понятно, что криво-косо, вот какая влажность там, 40% примерно. Через неделю он покрылся у меня корочкой, вот прям видно эту корочку, да. Вот я его закрыл, вот один из них, он совсем прям корочкой покрылся. Я его закрыл дня на три встречи э, обычно, да. И вот сейчас эта корочка полностью... Ну вот полностью, абсолютно мягкая, да? Чуть увидел, что, видишь, что у тебя корочкой подсаживается? Ну, закатай его в пленочку, да и все. Это если у тебя нет климатической камеры. Оболочка большого значения не имеет, но если у тебя нет климатической камеры, ты, конечно, ну, вот будешь прыгать и скакать, да? Потому что, ну, обычно в холодильнике либо плесневеет, потому что там нет движения воздуха, либо пересыхает в более проницаемых пленках, там, целлюлозной или, или в коллагеновой. А вот в чудо-рукаве нашем, ну, он такой. Один слой э, чудо-рукава такой же по проницаемости, как 3-4 слоя э, обычной целлюлозной пленочки. По деньгам, сами считайте, ну, примерно там, похоже. Получается, что там 4 слоя целлюлозки, что один слой этого. Вот, по скорости вяления примерно так же получается. Все это время висел на подоконнике. Вы, э, если начинающие, вы э, как только перемешали, все ингредиенты внесли в фарш, перемешали, набили в оболочку э -э, и положите сразу в холодильник. Я сам не кладу в холодильник, потому что ну, я, у меня мясо чистое, да? я в этом уверен. А если вы сомневаетесь в мясе или начинающий, положите в холодильник. Эти стартовые культуры, они в холодильнике отлично работают, положите в холодильник на трое-четверо суток. Они у вас э, отработали, сделали все хорошо, мясо уже, это фарш, по сути, уже стал, стал безопасным. И тогда спокойненько вешаешь на вялене. Если вы уверены в мясе, пожалуйста, вешайте на вяление сразу в теплое место, потому что ну, при более высокой температуре стартовая культура, конечно, более активны. И бактерии, грязи тоже более активны, это тоже нужно понимать. Дальше, что будет с ним? Сейчас прошло уже 18 дней, по-моему, если не ошибаюсь, 18 дней вялени. Вот он выглядит так. Красиво достаточно выглядит. Этот выглядит кусочек вот примерно так. По весу они примерно одинаковые. Тут кило 300. В каждом, по-моему, было, если не ошибаюсь. Вот. И где-то через пару месяцев мы с вами их разрежем и посмотрим, что получается. Я хотел закончить вот, подвести итог вот этими изделиями. Подвести итог к нашим прошлым изделиям. Ролик «Давайте вялить вместе». Вот если вы хотите получить такие изделия, смотрите ролик «Давайте вялить вместе». Там все то же самое, что и здесь, только чуть-чуть по-другому. А, сырокопченое изделие. Шикарный про чудо-рукав проводит копчение. Вот он копченый. Идеальная нотка копчения. Тонкая, ненавязчивая. Вот то, что нужно. Вот в этой шейке есть. Копа это или не копа, просто шейка сырокопченая, неважно. Вот. Она сейчас так выглядит. Я заложил ее в... Осенью. осенью 2021 года, ролик давайте вялем вместе ветчину, и хочу попробовать спустя полгода, где-то в марте-апреле 2022 года, вместе вот с этими нашими изделиями, вот собственно план такой, и об этом собственно и ролик, да? сделать сделать вы мацек или сделать вы шейк в не имеет большого значения, по срокам созревания это будет примерно одинаково, где-то полгода, правильно полгода, Неправильно в два месяца, потому что вы вкус не поймете еще, она не такая вкусная будет, как спустя полгода. Но через два месяца, конечно, тоже можно, неправильно, но тоже можно. Поэтому встретимся мы с вами через два месяца и попробуем все, что у нас получилось. И как раз сравним двухмесячное созревание и полугодичное созревание. Почему нет? И у меня еще там, кстати, все-все-все наши изделия, которые я тогда использовал в ролике «Давайте вялить вместе вечером», они все еще лежат в холодильнике. Просто холодильничек просто зреет и все. Друзья, ну очередной розыгрыш, теперь уже февральский, сегодня в розыгрыше у нас будет все достаточно стандартно, просто и однотемно, сезон вяления, прямо вот начинаем вялить с февраля и по май, весь этот комплект призов рассчитан на, на 6 килограмм мяса, то есть на два огромных балыка там или целую там ногу без костей, правда, вот вялим, в рукав закладываем и спокойненько вялим. Вторая половиночка при приза будет состоять из э, набора для сыровяльной колбасы. Э -э, вот. Рецепты дедушкин гостиниц или сырокопченая э, домашняя колбаса, смотрите. Значит, там iCell Premium, там э, InstaSol, там э, дедушкин гостиниц и там, по-моему, старты классика. Да, там старты классика. И рассчитано это на 2 килограмма вяленой колбасы. Ну, примерно батонов 6-8, как у вас там получится, да? То есть и ветчина, и колбаса сегодня участвуют вот в этом розыгрыше. Вы можете их сделать легко, используя наши ролики. Коптильня. С волшебными рунами, да? Тут все хорошо, но коптить пока еще рановато. Снег-то еще ого-го. Еще вот так примерно намело. Так что пока вялим, а чуть позже будем коптить. Еще раз пробегусь акцент расставлю и закончим для начинающих как понять садится ли у тебя на корку это изделие или не садится на корку Ну то есть корка образовался или не образовался если ты чувствуешь что вот у тебя такая прям ну, она плотная такая стала дубовая такая стала да но вот так ты сминаешь достаточно легко то фарш внутри жидкий а снаружи образовалась корка это по-любому у тебя будет проблема какая проблема корка начнет еще больше деревенеть так скажем, ужесточаться, да, ну, как сказать, и фарш изнутри ему придется присыхать к этой э, твердой корочке, да, и эта твердая корочка вызовет разрушение э, сплошности, ну то есть это, там будут просто фонари, фонари, ну, дырки, полости образуются, да, каверные. И в этих кавернах, в этих полостях по-любому вырастет, в любом случае вырастет зеленая плесень. Зеленая, серая, там, что у вас было на руках, то и вырастет, потому что ей только дают условия. Вот, поэтому для того, чтобы предотвратить, предупредить, предохранить себя от всяких там нехороших исходов ваших экспериментов, замотайте, если видите корочка, замотайте в встреч или покуйте вакуум, буквально на недельку. Она все перераспределится, все станет красивенькое, мягенькое. И снова снимите эту пленочку, снова будете вяли. То есть такая дробная, то есть подсушили, закатали, набухло, э, влага отошла, сняли, снова подсушили. Да? И такими паузами раз-раз-раз-раз раз вы дойдете до, собственно, идеального состояния, до потери веса 35-40%. Дальше вы можете либо съесть, либо упаковать как я в вакуум, и дождаться еще полгодика. В вакууме ему уже безразлично. Она как Тутанхамон, -он она вечная становится, в принципе. Ну, спустя пару лет, наверное, испортится. Но пока мы еще понаблюдаем и попробуем. Все, что хотел сказать. Спасибо вам за внимание. Будут вопросы, пишите здесь. А лучше всего пишите э, в Инстаграме. Там гораздо быстрее э, я отвечаю. Как-то так. И увидимся с вами через два месяца. Попробуем все наши изделия.